Всем привет! Мы продолжаем знакомить вас с нашим новым брендом красок Designers Guild. И сегодня мы хотим рассказать вам об основной палитре бренда и о любимых цветах Trisha Guild, основательницы бренда. Итак, знакомимся. Несмотря на то, что основная палитра красок Designers Guild была разработана в 2014 году, все ее 156 оттенков являются востребованными и актуальными, а некоторые из цветов опережают современные тренды. Визитной карточка бренда, безусловно, можно назвать цвет кобальт, который по-разному себя проявляет в зависимости от окружающих его оттенков и текстур. Универсальный и энергичный, он будет уместен как в качестве основного тона, так и в виде ярких акцентов. Среди желтых нам особенно нравится яркий зелено-желтый цвет алхимила, который отлично будет работать с серыми оттенками. А для тех, кому не хватает энергии и бодрости, выбирайте цвет лимон Амальфи. Самым любимым цветом триши считает зеленый. Он наиболее распространен в окружающем мире, и наши глаза его очень хорошо воспринимают. В палитре Designer's Guild представлены как расслабляющие и обволакивающие оттенки зеленого, так и свежие, сочные, яркие цвета. А на очереди вашего внимания не менее яркий, чем синий кобальт, цвет Lotus Pink. Вообще, Триша очень любит розовые цвета за их ассоциацию с цветением сакуры и с пробуждением природы весной. Розовый может быть как сдержан элегантным, так и женственным игривым. Триша рекомендует сочетать его с белым, бледно-зеленым и графитным. Конечно же, в палитре Дизайнерс есть и нейтральные цвета, порядка 80 оттенков. Печенье контучи, Панакота или заварной крем просто призваны прийти на помощь для создания вкусных интерьеров. Друзья, мы можем часами говорить о прекрасной палитре Дизайнерс но лучше все увидеть своими глазами. Поэтому ждем вас в наших салонах вместе с очаровательными пробниками Дизайнерс Приходите!